Друзья, это пылесос Саньо. Смотрите, <свят> раньше была марка электроники, очень известная. Да? Но вот они бытовую технику тоже делали очень даже неплохо. После очередного, очередной уборки заметила, что стал греться двигатель. Хотя у нас жара 31 градус вот, в квартире днем но ну, тем не менее нагрелся сильно думаю пора почистить наверное фильтр таким образом радикальным вообще фильтр подлежит механической чистке, но редко редко правда, в жизни я его иногда домой водой вот чистка заключается в следующем вы просто вот этой трещоткой будете по резинкам это фильтр он и есть. И вся пыль, она слетает вот сюда в коробочку, и вы ее просто вытряхиваете в ведро. Ну, я так и сделала в этот раз, но потом решила все-таки фильтр помыть. Мыть под водой, потом его надо будет просушить. Вот, посмотрите, как он выглядит. И вот здесь между бороздками скапливается грязь. Ну, поскольку я его уже почти отмыла и я вам всю эту прелесть не покажу и ну, выглядит это примерно вот так просто берете палочку и мойте. видите какая у него ванна получается ой как я ему завидую но не завидую то что было в нем вот так водичкой и видите оттуда вылетают ошметки грязь все еще вылетает ну видимо он долго отмокает когда погода влажная о, он прям летят когда погода влажная, то, конечно, тут просто скапливается пробка, пробка грязи, ворси такая. Естественно, вот раньше эти резиночки были ровненькие, но они покоробились со временем от нагрузки. Именно вот такой вот пылевой, пыли нагрузки. Так и, а что я вам хочу сказать, ему лет 30 этому пылесосу. Я, сколько его помню, он с нами. Я даже не могу уже точно назвать дату, когда мы его приобрели, но года 90-е, наверное, это точно. Он много претерпел. Это не водяной пылесос, но тем не менее пылесосик он очень даже неплохо. И при всем при том имеет компактный вид очень хорошо складывается и раскладывается соответственно все убирается компактный вот. поэтому многим пылесосам он даст форму вот это вот не каждый раз такая процедура проделывается раз в 10 лет мытье ну а просто вот трещотка да Освобождение от пыли. Это всякий раз после того, как вы пропылесосили, и вам надо почистить уже мешок. Сам не мешок, а вот емкость, где скапливается. Все. Значит, я думаю, достаточно уже чисто. Можно поставить на просушку, но не под прямые солнечные лучи а там, где сухо, но тени Будет сопли как он собирается покажу вам друзья как он собирается вот такой вот компактный пылесос вот наш фильтр это вот часть для сбора вот такая вот пыли раз все собрано почти готов к работе подключаем шланг Еще. и выдергиваем шнур шнур автоматически может туда катушка срабатывает и обратно сматывается так что по тем временам это было очень даже хорошее приобретение единственное что не выдержала щетка я уж не помню по какой причине это его не родная его щетка но в принципе это не проблема сейчас продаются щетки в магазине универсальные. я думаю можно будет найти под него вместе со шлангом может быть что-то такое похожее вот. Ну пока вот так вот пользуюсь этой короткой когда мне нужно небольшие площади пропылесосить вот это такой миниатюрный рабочий пылесосик легкий достаточно есть ездит катается вот нажимаем убираем шнур питания Еще. Ну, поставлю я его опять на досушку вот так вот он вытаскивается все, отсюда пыль высыпается в ведро ну а этот я показывала вам фильтр как он работает проводите этой трещоткой музыкальный инструмент, кстати, народный неплохо вот, и пыль у вас оказывается вот здесь вот ее просто вытряхиваете в ведро ну а раз в десятилетку можно и помыть вот он такой какой-то как резина что ли ну пористая вот будем сушить все на просушку а томас это парадновый выгребной когда требуется быстро большие объемы но мыть его долго если чем я люблю вот этот пылесос он очень оперативен в работе вот так что пусть сохнет его, поработать работа сделана. желаю вам тоже удачных приобретений и делитесь если у вас есть такие вещи которые с вами живут по 30 лет и ни разу не были в ремонте ни разу заметьте это дорого стоит спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал тех минимум всем удачи и пока а если вам попадется такая модель вдруг я не знаю если сейчас современные модели именно Sanyo made in japan вот тут написано на шильдике саньо made in japan. вот что значит делали на совесть всем пока